Так, друзья, всем привет! Сразу же извиняюсь немножко за свой внешний вид и за мой голос. Потому что, как вы знаете, точнее, как знают те, кто подписан на меня в Телеграме, я болею. Пам-пам-пам опять. И на самом деле я очень переживаю по этому поводу. Потому что для того, чтобы сесть на самолет, мне нужно отрицательный ПЦР-тест, да, для того, чтобы не сидеть карантин в Корее, мне нужен отрицательный ПЦР-тест по прибытию, а я как бы болею, и мой иммунитет, скорее всего, короче, сказал мне пока, и поэтому я переживаю немножечко, но о хорошем, я решила, что... Пора уже взять себя в руки, потому что, когда я начинаю, я, конечно, плохо себя чувствую, у меня вот чуть-чуть заложены уши и какое-то такое странное состояние, но когда я просто лежу, постоянно лежу-лежу-лежу, я еще больше, короче, начинаю типа болеть. Ну, мне кажется, мне так кажется. А еще у меня тут дружочек выскочил. Но это вообще уже не так страшно по сравнению с тем, что я болею. Сегодня у нас воскресенье, 14 августа Это значит, что ровно неделя, можно сказать, до отлета Но до отлета, это ладно, неделя Через два дня, получается, во вторник уже сегодня воскресенье Во вторник я уезжаю в Москву Там проведу четыре дня и потом лечу в Корею Что нам нужно сегодня сделать? У нас вообще-то очень много дел Во-первых, разобрать стену Во-вторых... Если кто-то смотрит мои, вообще все видео мои смотрел, вы знаете, что у меня есть вот такая копилка, и мне нужно будет от, достать оттуда деньги. Там, наверное, я предполагаю тысяч десять примерно, а остальное я копила уже на сберегательном счету. Mm -hmm. Вот, и еще нам нужно, сейчас я покажу, наверное, вот как-то вот это вот все собрать. Перед тем, как я начну собирать, ну, как я начну разбирать стену, разбирать мою копилку и собирать чемодан, я бы хотела поделиться тем, что я докупала. Первое, что я хочу сказать или показать, я вот как-нибудь так вот сяду, где-то здесь будут скрины, скрины того, что мне нужно сделать или купить. Вы можете, в принципе, остановить это видео, посмотреть, что я там сделала, грубо говоря, да, и что-то мне еще нужно доделать, что-то докупить, но большую большую часть я уже купила. Сейчас я это вам покажу. А, и перед тем, как вы дальше начнете смотреть это чудесное видео, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, потому что мне это важно, приятно и, и так далее. Ну, и это поднимет мне настроение. Хотя, наверное, когда это видео выйдет, я уже буду э, здорова. Потому что иначе никак. Я не могу не полететь в Корею после стольких проблем. Поэтому давайте все будем надеяться, что когда это видео вышло, я уже здоровая. Сейчас я покажу, что я докупила. Итак, я уже принесла вот этот пакет. Вот этот пакет это все, что я докупала дополнительно. Начнем с моей аптечки. Я сейчас все расскажу и покажу. Наверное, это видео будет долгим, но сбор чемодана я просто ускорю, и все. Во-первых, фервекс, но я его уже открыла и использовала, и до сих пор пользуюсь. Поэтому я, скорее всего, еще куплю еще одну пачку или докуплю терафлю. Витамин С. Как только я стану себя лучше чувствовать, это для поднятия иммунитета. Я его тоже начну пить уже здесь. Мирамистин его я собираюсь использовать сейчас вообще каждый день полоскать себе рот и нос если что это такая штука это типа антисептик для горла и носа то есть убивает все бактерии и так далее нурофен ну нурофен вы знаете что такое дальше у меня есть нурофаст, это тоже самое, грубо говоря мизим желудка незаменим дальше смекта да, смех-то тоже для, ну, в общем, при диареи, на всякий случай, все равно там другая еда, хотя я люблю корейскую еду, я ее часто ем и так далее, но все равно а Дальше, супростин от аллергии ну, и, собственно, маски в упаковке, но я их еще докуплю, потому что я не уверена, скорее, ну, я не уверена, нужно ли мне будет при, там, стюардессе или еще ком-то открывать маски, ну, что, типа, они чистые, новые, или можно будет просто их юзать, вот это я не знаю. Так, это все, что касается моей аптечки, то, что я беру с собой. Дальше, что я докупила отдельно? А, значит, вот это я покажу позже мой большой пакет Итак, начнем с чего ну наверное сейчас пойдут всякие женские штучки во-первых дезодоранты вот дезодоранты на самом деле мне маришка купила маришка и аптечку всю вот эту мне купила просто чтобы меня поддержать и то что я еду в другую страну и у меня не очень много денег и все такое Кор короче крутая да у меня подружка я знаю Всем желаю таких же В общем, вот это то, что мне купила Маришка Вот это, скорее всего, я возьму с собой в самолет Почему дезодорант? Да, зачем вообще покупать Как будто я в другую, на другую планету еду Потому что азиаты не воняют И поэтому там дезодоранты очень дорогие И не везде они есть И так далее, и тому подобное Дальше, прокладки Еще одну пачку я докуплю Значит, вот, ну прокладки, понятно, вот обычные прокладки, дальше ежедневки. Для чего? Понятно дело, что там тоже есть женщины, девушки, девочки и так далее. И что в Корее тоже есть прокладки, но чтобы не стрессовать, потому что они там, скорее всего, вероятно, другие. Секундочку. Так. Вот, поэтому я купила заранее. Дальше, салфетки влажные. Это тоже понятно, что они как бы есть, но вот их я возьму с собой в самолет. И в целом на первое время, ну, как бы так. Дальше, солнцезащитное молочко для тела. Я купила такие две штуки, 40 SPF и 30 SPF. Значит, почему? Потому что в Корее жарко сейчас, и лето, и так далее. И очень это тоже все там дорого. И я купила такие вот три... Господи. Э -э три солнцезащитных крема для лица. Вот это чисто для лица. Вот, -вот, -вот этим солнцезащитным кремом... Ой, вот так. Да. Я пользуюсь сейчас на данный момент. И поэтому он мне в принципе понравился. И поэтому я купила еще две такие пачки и новый решила попробовать. Тоже, как будто бы корейские. Но да, еду в Корею, покупаю здесь. Но суть в чем? Опять же, для того, чтобы на первое время это просто не париться. Ну и последнее, да. Мне еще нужно докупить чай. А, я еще купила масочки, они в холодильнике лежат, для лица, потому что я буду плохо выглядеть, вероятно. Я буду лететь 13 часов, это вместе с пересадкой 4 часа и так далее. И в общем вот, я купила дополнительную зарядку, ну, провод точнее. Ну и сувенирчики, вот такие, с Санкт-Петербургом. Вот, это магнитики и вот такие магнитики. Объясню, зачем мне сувенирчики, да, когда мы с Маришкой летали просто как путешественники, у нас там как бы в течение всего этого времени были, встречались такие хорошие люди, которым хотелось что-то такое преподнести, но мы почему-то ничего не захватили. И я подумала, что сейчас у меня тоже будут встречаться какие-то классные люди, которых я захочу отблагодарить. Так сказать, поэтому я везу магнитики на случай классных людей. <с> вот вот так вот. Поэтому, в принципе, это все. Казалось, что так много, но еще немного. Но мне нужно докупить чай, как я уже сказала, маски, там типа сипчики для бровей, лак. Да, я сделала новый маникюр. Я сделала его бесцветный, прям под корень и форму как бы другую, да, квадратную, ой, не квадратный наоборот, а овальную, чтобы легче было самой следить за маникюром, потому что там это дорого. Вот, поэтому мне нужен еще бесцветный лак, и, и вроде все. Ну, как бы, ну, если что, да, вот там можете посмотреть, что мне нужно было сделать. Поэтому сейчас мы будем раскрывать мою копилку и разбирать мой э, задник, а потом я созвонюсь с Маришкой, и мы будем собирать чемодан. <смех> ну, если честно, я, наверное, из-за плохого самочувствия у меня... Ну, нет, я рада... Блин, я не знаю, если честно, что я чувствую. Я просто чувствую себя плохо, если честно. И я очень сильно переживаю, что вот эта простуда, она может мне попортить... Да не. Думаем о хорошем. Когда вы это смотрите... Но ну, это, наверное, выйдет в пятницу, а улетаю я в воскресенье. В общем, как только вы это посмотрели, давайте учи вселенского, как это называется, добра мне, а я вам буду отправлять. Предлагаю все вместе, я видимую Вселенную, как бы отправить Алинку в Корею. Типа, если что, пишите в комментариях. Типа, Алина едет в Корею. Жду волка из Кореи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 Told her I just had to confess, I got a crush on you, darling. Them long tan legs got me falling, and I know, and I know we just met, yeah, yeah. But I heard that love at first sight ain't a myth, oh no, yeah. I wanna take you out on a dance floor, girl. I wanna hear you screaming out for some more, girl. I wanna do something. With fucking 80. I wanna watch the sunset with you daily Keep my baby safe as we live, always chasing Hearts racing when I'm with you, I'm just saying Back to all the better days when I used to be young and free I remember her like it was yesterday, she was so beautiful to me In my mind sometimes I'll run away, when this stop back in history Итак, сбор вещей, день три <laughs> Значит, собственно. То, что не получилось в тот раз, и вот еще, нужно тут тоже разобраться. Вот в этот чемодан, который мне Маришка дала погонять, вот. И что еще? Сегодня у нас получается понедельник, 15.30. Чувствую, кстати, я себя получше. Ну, вот сейчас что-то у меня ухо заложило опять. Но вообще намного лучше, чем было. Так что вот. Истина уже пустая. Начинаем собираться. Так вот. Значит, первое, что нам нужно сделать, это выбрать вещи, которые, короче, я в Москве буду носить, и первое время в Корее. Ну, типа, первое время, я имею в виду первые дня два-три вот так Потому что там я их заранее поглажу, чтобы там не было проблем. Вот. И, и еще... тебе нужно просто супер жаркого чего-то и что-то в резинку не будет. Ага, и в чем я еще поеду в Москву, типа? Ну и не только в Москву, еще в чем я буду в самолете и так далее. Короче. Не знаю. Э, смотри, в чем я поеду в самолете и в Москву? По-любому должно быть джинсы, потому что это будет поздно. А потом это будет слишком рано, и тем более, мне кажется, там будут контр вот и все такое. И я думаю, между кабинезоном, короче, и джинсами. Мне кажется, джинсы, кабинезоны. Это мы про самолет говорим? Самолет и в чем я поеду в Москву? Ну, мне кажется, лучше джинсы, чем какие-то. Окей, okay, yeah. ну и удобнее снимать, а где-то надевать. Еще я где-то потеряла черные шорты, я не знаю, где они. Типа Они были упакованы, вроде бы. Да? Сейчас посмотрю. Ладно, в каком-то из вакуумов. Сейчас посмотрю, короче. Потом смотри, толстовка и джинсовка, это тоже, типа, на себе? Или лишнее что-то? что-то одно, наверное, навряд ли будет настолько холодно, чтобы тебе два нужно было. Ну, я уезжаю 0045. Холодно, в ночью. Ну нет, вроде, но я ж типа болею. Ну, оставить толстовку, она больше закрывает, так и пешком. А ее тогда упаковывать? Ну ты не в вакуум, ее просто положи сверху ты... А, окей, окей. Так, ладно. По потом. Вот этот комбинезон, я думаю, взять типа, если что, на первое время. Ну и в Москве. Mm -hmm. Ага. Вот я все поклажу. И я еще думала, вот это платье. Mm -hmm. Ага. Так, кладу. У нас такая смешная короче, ну и футболку даже две, короче, да, потом наверное с собой. Вот эта вот футболка, которая теплая сильно, я вот, думаю, ее отдать все-таки. Ну или погой, или отдай. Просто настолько теплые вещи мне кажется тебе не нужны будут, в будут супер жарко мне кажется. А комбинезон белье Да, да. Зачем мы два их? Один же есть. Ну да. И Ну и получается все, да. Я хотела еще быть еще одна футболка, я думала шорты на всякий случай типа. Вот эти черные, только не могу их найти, но сейчас я поищу. I love you smile too I've never felt so free Bring it on girl, work that body here to me And I know that summer Only lasts three months Yeah, yeah We got the whole world travel with me girl And we'll never stop chasing the sun That's right On the run, we ain't done Till we find what we want So we can stop anytime we want Cause we on the run, we ain't done Till we find what we want Так, не знаю, как это назвать На всякий случай я заделываю скотчем вот такие разные баночки Варишка, понятно, что я имею ввиду? Вот так вот, чтобы если что... чтобы, если что, ничего не протекло. Я же стихами заговорила. Ой. Так видео, вообще, мне кажется, очень долгое получится. А где чай? Чай? Надо было... Чай. А я его еще не купила. Но ну, я думаю, что он-то куда-нибудь уж влезет. Чай я завтра хотела купить. Это мне надо еще адераплошку докупить. Подарок уже отдала. Какой подарок? Ой, подарок я уже эти носуми ну, вложила. Да, да, да. Итак, мы с Маришкой. Маришка, передай привет. Привет, пупички. Почти собрались, но есть такое... Ладно, сначала попробуем, а потом посмотрим, да? Итак, исторический момент. Закроется или не закроется? Да? Я думаю, закроется. Ну, не знаю. Ну... Опа, все полетело. Так, давай. Подожди, я покажу. Такое. Подожди, я знаю на самом деле в чем проблема. Вот сюда надо побольше, видимо. Так, сейчас. Ну ты закрывай сбоку, а там что прижмёт, там посмотрим Ну, мои магнитики не едут походу Мои магнитики, мои магнитики не едут там Мои магнитики холодильника, там много магнитиков Вообще-то пакет целый Посмотри Мои магнитики У меня Да? Ладно а потом-то я буду... А, полотенце! Без полотенца? Ну, давай без полотенца ну, буду, типа, обсыхать тогда просто, Так, ладно, потихонечку Ну, в отеле будет полететься, так купишь билета перекоситься типа тебя этот молния зашла ну чуть-чуть да сейчас вот с какой стороны еще есть замок ты навстречу с тем замком попробуй он должен компенсировать ну вот вроде все закрылось типа он как вообще ну, сработал ты же за замотаешь так что все нормально буду ну я ух ты ёб тыш ну зато все влезло вроде бы Сейчас подожди если я очень потела так Значит, я вешу 55, но ну, пускай будет 56, тут еще не ровная поверхность, конечно. Получается, чемодан весит 4, а мне все, я сейчас получается, вместе с ним просто, да? Так, Подожди. И потом посчитать. Получается, я 56, и надо... 70... Блин, все. Сколько? 79, 79. Минус 56. 23 килограмма. Блин! А у тебя сколько? Туда 20, а из двадцать 23. Ну, попробуй его поставить без себя. Вам нельзя так сделать? А как положи его. Да не может быть. А это все записывается, да? Да. Просто забавный кадр. Там только мои ноги. Так, ну что, можно сказать, что мы собрались. Не знаю точно, сколько он, потому что на одних в одном типа случае показывает 23, в другом случае показывает 19, но мне больше кажется, что это все-таки 23, а не 19. И что-то еще не влезло, но я сложу в этот чемодан, и Маришка потом мне привезет в Кореюшку. Так что вот так вот мы собрались. Е -е -е. Ну и в заключение хочу сказать, что это было жутко. Тяжело, мне кажется, мы полтора часа собирались, и надеюсь, что будет все нормально с этим чемоданом, у меня еще ручная кладь и так далее и тому подобное, поэтому увидимся уже в Корее. Е -е -е -е.